Ну вот, ребята, можно, короче, вот таким образом немножко заснять, что-то внутри. Сам первый раз вижу да, вблизи. Вот такой флаг у него пиратский, такой пират. Вот. Тут вот целая выставка таких вот яхт. Да. красиво, конечно. Очень, да, очень шикарно. Вообще город Дубай. Это город будущий. Я, не, будущий. Я не знаю, как во всех Эмиратах. Но в Дубае это вот такие, знаете, каменные джунгли. Но это настолько все прогрессивно, настолько продумано, Это такая архитектура, дизайнерские решения. Это действительно хорошо. Смотрите, наш русский флаг. Видите? Дубай, Россия. Он развивается. Возможно, это яхта нашего миллионера нет. Вот так вот, Оля. В общем, власти вкладываются в страну, развивают страну. Вот как бы о чем я что я имею. И... То есть деньги-то идут на нужное дело. Видно, куда идут. Ну, куда-нибудь посмотри, это видно. Столько всего. Все для удобства. много. Удобных фишечек здесь. Вплоть до зарядки USB в автобусе И там еще значок есть, что сигнал Wi-Fi, возможно там и сигнал Wi-Fi Тоже приветствуется Наш флаг рашен mm. <laughs> mm. Да, да, да, я и говорю, я думаю Что это, это Интересно с чем это связано, что это русский флаг или как бы это яхта какого-нибудь миллионера нашего или это, так скажем, дружба? Так, ну вот тут флаг именно Эмиратов. Вот этот большой Кала. Название у нее... Британский флаг Какой-то британец богатый Гоняет на ней Но это огромная огромное. Прям вообще Дорого-богато Такая-то Штуковина вот Тут видите целый Парк Подобного парковка. Работают все ребятки. Да, красивая, страна. Дубай, конечно, очень красивый. Это каменный джунгли в основном, но они стараются, поддерживают, конечно, пальмочки, все это есть. Ну, допустим, если сравнивать там с Таиландом, то в Таиланде, конечно, зеленее. Но вот опять же, если взять Бангкок столицу но она тоже каменная а туристически ну там патая естественно пухет и так далее то есть зеленые ну вот в принципе дубай как столица миратов так ну это знаете такая красота не знаю, когда же писать это. В общем, ставим лайки, кому понравилось. А я думаю, вам понравилось, такое не может не понравиться. Ну, всем пока-пока.